дальше двигаемся это что то интересное да? Видите, вот... Двигается, блин, вообще чудеса, действительно. Шестеренки бумажные. Вот, видите, вот человек занимается творчеством. Вот это супер, да? Вот показывает, как из плоскости получается вот этот объем. Точно так, -то, скачкообразно. Вот, если у вас хватит э, фантазии, вот вы можете перейти э, в многомерное пространство, в котором мы на самом деле находимся. Это условно кажется, вот это вот, да? Э, в трехмерном мы находимся. И то, по сути, мы не в трехмерном пространстве, а что, опять это самое, да? Типа битрейт низкий. Вот. На самом деле, видите, ну, не буду. Так, дальше. Мы живем в многомерном пространстве. Нужно это осознавать, да? И опять же, начать разговаривать со своей душой, со своими вот этими структурами, более продвинутыми, по-любому. Не чувствовать, что вы только вот это я, вот это вот тело, внутри там находится, там этот самый, и все. Нет. Мир значительно кишки. богаче. Михаил Менков нормально идет транс. Ага. Думаю, что... Так, ну вот это назвали Перенаселение планеты в реальности, да? Вот смотрим. Нету ничего вообще. Даже ты когда едешь доставлю, проезжаешь и листу. А дальше нету нихуя примерно часов девять. Девять часов нету ничего. Проезжаешь листу и нету ничего. Мы ехали на машине 9 часов, и листа закончилась, и нету ничего вообще. Даже трава не растет. Мы ехали в машине, и мой концертный директор смотрел фильм о том, что планета перенаселена. Я вам клянусь, я клянусь, так было. И она мне показывает, смотри, нас недавно было всего 3 миллиарда, а сейчас уже 7. Если такой, да в окно, нахуй, посмотри. то даже если взять Ухань, переселить вот сюда после листы, никто не заметит, никому тесно не станет. В Ставрополе не скажут, типа, что-то китайцев много стало. В Ставрополе скажут, что, блядь, где все, блядь, опять, где все? очень хорошо описывает ситуацию даже по своим собственным наблюдениям во время поездки да, Миш. да, благодарству Михаил Михайлович вот видите этот самый, да, с Астрахани вот это вот выехали, вот эти, да ну, я так понял, какие-то актрисы или актеры там, ну вот это все это дело не суть важно. вот они проехали некую там Элисту вот, да? А потом до поля, они ехали, да, после этой листы 9 часов до автомобиля Ну, они по трассе по пустой перли, Ну, я думаю, больше 100 километров Километр, может, 160, знали машину, да Вот представьте, 9 часов это они проехали полторы, а то и 2000 километров, может быть Ну, хотя бы 1000 километров, да Вот, вообще ничего не видели вот, понимаете, вот на самом деле Вот этот наш план бытия Поверхность эта, она пустая Зачем жить в каких-то лютых условиях, в каком-то Норильске, в каком-то Меконе Или в каких-то огромных городах, где этот смог, теснотища, шумо, шумовое, шумовое загрязнение, воздушное загрязнение. Вот это листы до Ставрополя да, всю Россию можно разместить. И домики будут вдоль этой трассы, э, все вот эти миллионы этих домохозяйств, они будут на расстоянии там полукилометра друг от друга, все поместятся, на вот этой вот двух тысячах километров. А Пожалуйста. трава там не растет, потому что там никого Людей нету. Людей нету, оно поэтому Именно и человека. не растет. Все, все, как мы и говорим. Михаил Маринку, реально трасса нихуя. Это трасса Москва-Ростов. Да, везде поля или сади 99%. Вот. А это вот еще поближе к нам, так сказать. Так, Ну ладно, по порядку давай этот ну, самый. Ну вот смотрите, как это животные забавно. себя ведут, да? А люди от этого просто удивляются. Вы посмотрите на эту компанию. Собачка с маленьким котенком, которого я сейчас гладила. Друзья, друганы, уйдите с дороги. Машина едет. Вы смотрите, смотрите, смотрите, он его утягивает с дороги. Там машина идет. И он его утягивает. О, вот это я понимаю. Посмотрите, посмотрите, что происходит. Он его утащил подальше от опасности. Ну так вот, видите, вот. Сам да. маленький. Ну хотя порода дворняжка может он уже и взрослый, но все равно. Сам невелик, да? Вот. Помогает, спасает еще более неразумных. Понимает, что он совсем ребенок еще. Совершенно другого вида, да? Вот не щенка какого-то, да, а котея, которая якобы что там, они а, все ну, время враждуют ну, да. Так, ну, наверное, под конец это покажем перед картинками, да. Mm. Вот, вот, смотрите. Вот эти вот супер продвинутые персонажи, а -а -а. которые летают летчики. на самолетах, блин, они такие блин все там продвинутые, почти как космонавты, да, почти практически там. элита, вот такие. элита, блин, Я человечество. Полагал, что летчики, ну вот взлет посадка, это ну сложные самые эти самые, они сами это все выполняют. Ну потом, да, там автопилот, ну потому что ну что, держать штурвал все время, цепивший. 100, 50, 40, 30, 20, ну, понятно там смысл был том что типа голод врезался наблюдали за руками справа вообще по моему никто не сидел вот Слева правая рука, вот так вот, этот самый дергается лишь бы как. Значит, не он его одной рукой двигает, левый пилот. Значит, он вообще руки опустил. Значит, эта хрень может автоматически садиться. И, наверное, тогда получается, она может автоматически взлетать. Вот. И эти херы там нужны только, чтобы, блин... Как космонавты, значит, им за молчание платят, чтобы они видят, что оно все, блин, как тарелка плоская, как скатерть, вот. чтобы они пиздели про шароебную землю и все такое прочее. Значит, вот так вот получается. Самолеты могут летать автоматически. Так, ну вот, показывали мы этот самый, да, древний советский, да, Украинское СССР производство, да, Луцкого автозавода, да. Вот, видите, подтверждение я нашел, видеоролик давнишний. Переброски грузов массой до полутонны, форсирование водных преград и допускало десантирование на парашюте. Говорить о какой-либо красоте тут не приходится. Он хорош Прост и мужественен, как Бельмондо. Он и на автомобиль-то не очень похож. Это скорее какой-то техно-милитари Артхаус. Впереди под капотом установлен знакомый нам Запорожский 37-сильный мотор воздушного охлаждения. Лебедка развивала усилия в 200 килограммов. 100 метровый трос позволял подтаскивать раненых с поля боя Дверей тут нет для герметичности, амфибия как-никак По воде машина двигается за счет вращения колес Ну а теперь в салон, хотя какой здесь салон? За руль, так точнее Здесь все предельно лаконично Коробка и раздатка, подключающая задний мост, находится у меня, извините, между ног Приходится сидеть в раскоряку так, ладно, боюсь, что за это все-таки а, Дешевая сердито, вообще, блин, ну как ее назвать, плоскость, да, колесики, <laughs> мотор, все, фанера такая. Ну, у та... Транспортная платформа. Ну да, да, да вот. салон. Да, Почему да, не сделали то чтобы для этого самого было. Он был даже дешевле запорожца, вот, насколько уже дешевый был, да? Ну, вот, ну тем не менее, видите, потом... вот, не сделали, суки, не сделали все-таки народным автомобилем. Вот, начали придумывать всякие Жигули, которые тоже обещали сделать народным автомобилем. Вот. Потом, если кто помнит, может быть, из тех, кто относительно долго живет, ее мобиль обещали сделать народным. Вот. Ну, Где а вот... сейчас этот? Вот. Прох... Это Прохорожа, да. да. Ну, да. В вот. один, да в этом самом, в дупе в этой заседает, или где-то в НИЦЕ. Заседает. Ну, для съемок в дупу проезжает, а так в Ницца, конечно. Ну, вот какая-то Все как обычно, да. Доброта и ласка, ничего О, другого. размирует прям только, наш завидует. Аж как ему хорошо, как он визжит, а. Потому что так никто его никогда и он сам не почухает. Ну, в дикой природе я имею ввиду. Вот так вот. Все. Я спать, не надо меня трогать. Ой, блин, шерсть есть же, шубка, да, все равно надо еще комфортнее и укрыться. Это и сам укрылся. Ой, блин. Знаете, как эволюционеры понимают, насмотрелись, попробовали, блин, понравилось. Я не знаю, сейчас вот я попробую это запустить. Это я нашел в интернете полностью то, что показывал уважаемый этот Сергей Петрович, он же наблюдатель. Вот речь дьявола, вот ну, как так тут называю будет, его. Кстати, по... Авторским правам Да, ну в общем запустим сейчас маленький Этот самый маленький фрагмент Надеюсь не пролетит, а так вот в качестве Потом разместим контакт в Однокласснике Детей Да я мог и так и делал Но Это казалось недостаточно эффективно Но вот давать что-то Совершенное оружие против которого вы так ничего и не смогли придумать. Вещи. Вот что теперь ваша истинная слабость. Пожалуйста, ничего не меняйте. Мы тут поспорили с одним парнем... Сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернуться. Смотрите, важную вещь. Говорит, ничего не меняйте. Ну, то есть, можно это все и в наших силах это поменять. Изменить. И вот как вот так тыкнули, и, пшух, и все, и улетел. Да, да, да. Вот, и на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, ну самом да, же, на самом деле, на Ну деле, на самом деле, на самом новый на самом деле, на самом деле, на самом да? на самом да. Вот, знаете же есть поговорка такая да, не знаю как она на ней нет немецком звучит но говорят что в германии есть такая поговорка нет большей радости чем наблюдать как горит э, дом соседа вот понимаете все это дело вот. нас зашел вот эти все эти дела да что мы лучше других вот это все это дело да вот. и а вместо того чтобы э, доказать да что ты вот чем-то лучше да, эволюционируй. нет надо обязательно вот, кого-то да, пнуть нацепить на себя какую-то хрень вот, чтобы показать, что у тебя что-то там лучше, <coughs> чего-то, да? По поводу... Что, бумаг... Ну да, да. По поводу этих пилотов, самолеты, и Шляха Ляхов озвучивал, что литр водки пилот выпивал и в люлю все напивались на автопилоте было. Ну, вот так вот. Значит, это практически изначально как автопил... автопилот придумали. Так, переходим к...